Прошу, что ты меня простила За все печали, что принес тебе Любовь и нежность матери, я знаю, нет в этой жизни ничего сильнее, бою тебе колени, преклоняя, перед сердцами наших матерей, бою тебе, колени преклоняя.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 принес тебе и я прошу чтобы ты меня простила за все печали что принес тебе